обещанная практика практика она это только такой инструмент который ну как бы обосновывает что ли да что мы вложили в свое здоровье я предлагаю что-то очень очень такое простое это не значит что она менее эффективна мы можем зашурупить какую-нибудь очень серьезную практику требующую концентрации внимания и так далее. Но я предлагаю просто расслабиться, вот закройте глаза, сядьте ровненько, чтобы вам было комфортно, чтобы ничего вас не напрягало. Может быть, даже лягте, если вы от этого не уснете. Сделайте несколько вдохов и выдохов. Вдох и спокойный, расслабляющий выдох. Вот прям представьте, что каждый ваш выдох прям вот отпускает тело. Вот привычный контроль у нас, у современного человека гиперконтроль. Очень часто встречается, и в том числе гиперконтроль за своим телом. У нас рефлекторно напряжение в мышцах, очень много лишнего напряжения в мышцах. Вот в этом плане, если вы любую абсолютно кошку поймаете, если она просто лежит, и вы пощупаете ее лапу, мышцы будут как тряпочка, они абсолютно расслаблены. У нас таких мышц практически не бывает. Ну, там, это тонус, понимаете, постоянный тонус, то есть нужно уметь расслабляться. Поэтому спокойный вдох, на выдохе волна расслабления по телу. Спокойный вдох, вдыхаем чистоту, свежесть. И выдох, расслабление по телу. Прям вот войдите в такое благостное, приятное состояние. Поскольку у вас глаза закрыты, мысленно перенеситесь в какое-то такое место, которое ассоциируется у вас с покоем, с отдыхом, с восстановлением. Какое-то природное, скорее всего, место, там что-то вас окружает. Может быть это там ваш дачный участок, может быть это а, какой-нибудь там, не знаю, бали или мальдивы, где вы были, где ваше тело знает, где вам было хорошо. Вот, представ... Можете сфантазировать, просто представить, а, отключиться от вашей повседневной реальности и, и, и вот создать этот образ комфортного, приятного, уютного такого теплого, хорошего, красивого места. Вот место, где вот просто вы в него перенеслись мысленно, и уже пошел процесс восстановления, расслабления, наполнения. Вот. И мысленный взор, вот представили, что вы там находитесь. И мысленный взор переносим за грудину. Там. Может быть, мы не всегда на это обращаем внимание, обычно там есть тепло, то, что называют, говорят, что тепло нашей души, тепло вашей души. Представьте, что там такой свет, как солнечный зайчик, может быть, света много. Но сколько-то света обязательно есть там в душе у вас, теплого, живого вашего света, света вашей души. Найдите, сконцентрируйте внимание на этом на этом свете. Вы можете придать ему какое-то ощущение, знаете, какой-то солнечный зайчик, улыбающийся, ласковый, веселый, задорный. Может быть, он у вас нежный. И вот этот вот сгусточек света вашей души мы сейчас с вами начнем представлять, как он перетекает по руке вниз до пальчиков. вот Таким потоком света, Тепло вашей души перемещается по руке до да, пальчиков. Пальчики теплеют, может быть даже покалывание или такое прям пульсация в ладошках, в пальчиках может быть. И также это тепло прям глубинно насквозь, вот это тепло, душевное ваше тепло возвращается обратно по руке вверх, в область за грудиной и опускаем также вот прям вот все что там внутренние органы чу есть вот везде это тепло свет нежность сияние ласка опускаемся вниз и вот через туловище по правой ноге вниз до правой стопы не спешите просто представляем и вот этот свет он все лишнее в нем растворяется там не знаю тяжесть темнота какая-то там все лишнее растворяется остается только вот этот Тело расслабляется и напитывается этим светом. И обратно от стопы поднимаем тоже это вот, а, этот свет, это, это, это душевное тепло, вверх по ноге. Тепло целебное, свет целебный. А, сразу, ну, запускает процессы восстановления, очищения, все, что вам нужно. вот Организм мудрее, он сам сделает. Поднимаем тепло до области бедра ягодицы и по низу живота перемещаем. Низ живота, копчик. Перемещаем этот цвет в левую ногу. Пусть у вас там ягодицы, все. Ничего не пропускаем. Половые органы очень полезная штука. Их тоже надо полюбить. Да, ягодицы, это тазобедренный сустав. И опускаем этот цвет по левой ноге вниз. Все внимание в теле. С любовью нежностью удерживаем. Где внимание, там идет работа, там идет восстановление организма. Это факт. Доходим до левой стопы и также этим светом, теплом поднимаемся по ноге вверх. Доходим до области э, ягодицы бедра и вот внутри тела глубинно поднимаемся вот там внутри по левому боку. И перетекаем, проходим вверх, перетекаем в левую руку. И через левое плечо по левой руке этот солнечный зайчик, теплое сияние вашей души. Опускаем в левую руку, до пальчиков, до, лад... до ладошки, до пальчиков. То же самое, ладони очень чувствительные, прям может пойти пульсация, такое легкое тепло. И обратно возвращаем эту улыбку, этот свет, возвращаем обратно вверх. И обратно за грудину. И все тело мы как бы с вами голову не трогали, поэтому просто голову обратите внимание: волосы, лицо, кожа, глазки, зубы, горлышко, уши. Вот все прям полюбуйтесь тоже вот с нежностью. Все прям представьте свое лицо, свою голову, горлышко и возвращаемся за грудиной. Представьте, что вот этот свет сейчас увеличился и одновременно заполняет все тело. И почувствуйте, как тело реагирует. Вот, знаете, можно ему как ребенку сказать, все хорошо, я тебя люблю. Я люблю тебя. Ну, может быть, я давно не обращала на тебя внимания, прости, пожалуйста, все хорошо, все хорошо. Вот как к ребеночку. Ты моя хорошая, ты моя золотой, Я люблю тебя. Приласкали сами свое тело, мысленно приласкали. И представили, почувствовали, как оно откликается. Где хотите, можете подтянуть, где хотите подпитать. Представьте, как откликается ваше тело. Почувствуйте, оно откликается, оно уже откликнулось. Примите этот отклик, направьте его на, на свое здоровье, на свое счастье. поблагодарите себя, прям можете сейчас не спеша открыть глаза и вот прям, ну вот, вот поблагодарить, сказать, да, да, я себя люблю. Ну, у нас понятия другого тела в этой жизни уже не будет, надо это любить. Если мы не будем любить этого другого, никто ничего не даст. А если мы это будем любить, им будет легче нас носите, она заботится. Я надеюсь, что практика у вас получилась и была полезной. Это очень просто, это можно делать хоть каждое утро. Мы с вами говорили о том, что очень здорово что-то какое-то что-то положительное. Вот просыпаться, чтобы вот что-то было там мир прекрасен, там счастье что-то есть. Ну еще что-то такое, чтобы вы так Просто перед глазами. Даже оно будет при, при, привычно. Конечно, одной и той же фразе вы не будете каждый раз радоваться одинаково. Но это будет в подсознании проваливаться. Понимаете? Потому что и так проваливаться в подсознание, там хмурые лица чьи-то по утрам, там, да, недовольные там еще что-то. А будет проваливаться вот это. И это ничего не стоит, это, ну ничего не стоит, это легко сделать. Но это будет потихоньку-потихоньку-потихоньку работать на ваше здоровья а, любите себя выбирайте быть хозяинами своей жизни тогда появляется шанс а, быть счастливее здоровее прожить более долгую здоровую интересную жизнь удачи вам успехов здравия всего доброго